Добрый день! Мы Сейчас мы установили локально на компьютер под управлением Windows 7 Вот можно увидеть это внизу на вот, кнопку пуск нажимаю вот, это, это семерка Значит, Бесплатный сервер TrueCon Free на 10 на 10 подключений с одним бесплатным H323 SIP шлюзом Версия сервера 4.5.2 2020 года Самая последняя версия, которую Мы скачали С сайта TrueConf И следующее Мы добавили в учетные записи Вот учетные записи Добавлена одна единственная запись Тест вот. Это учетная запись Самая обычная, никаких тут особых настроек Нет Второе включен э, SIP шлюз. Вот она использует все, э, все IP-адреса. Значит, сервер не имеет никаких особых настроек, каких то То есть все галочки, которые внизу, вверху, в шлюзе, э, в комнатах, все стоят как, как они... По умолчанию. По, да, они стоят по умолчанию. На виртуальной машине мы развернули официально скачанный LeafStable образ iMind, скачанный с их веб-сайта и получили на него временную лицензию вот сейчас вы видите э, веб-интерфейс входа э, веб входа сейчас мы входим под э, под пользователем который по умолчанию находится в этом LeafStable образе Лифтбл образ был развернут строго соответственно с инструкцией. вот э, это интерфейс э, создания конференции. Версия iMind 317-r5. Это самая последняя версия, которая есть на сайте. Входим в раздел Администрирование. Входим в раздел Администрирование. Смотрим лицензии. Настройки лицензии Здесь получена временная лицензия На все параметры Кроме проведения вебинаров Вот эта галочка Ее нет. Все остальное есть Огонь. На сервере iMind Мы создали виртуальную комнату Типа конференция С возможностью Видео, аудио и демонстрации рабочего стола. Во вкладке «О мероприятия» мы видим ссылку для подключения внешних абонентов к этой комнате. Эту ссылку мы внесли в трупов клиент, который установлен на другом компьютере, тоже с возможностью аудио-видео и передачи рабочего стола. Вот эта ссылка. Она уже внесена. И теперь мы совершаем вызов и видим установившееся соединение, где идет видеозвук. видеозвук пожалуйста, вот идет звук. Раз, два, три, четыре, пять в одну сторону. Вот идет звук. Раз, два, три, четыре, пять в другую сторону. И теперь я показываю передачу данных. То есть, с другого клиента показываю вкладку хрома. Вот сейчас она видна конференции iMind. Сейчас я это останавливаю, она, она оттуда пропадает. И, и второе, значит, из комнаты айваит. Я делаю демонстрацию рабочего стола, пожалуйста. Ну, например, э, значит, ну например, вот я жму кнопку начать демонстрацию, выбираю любую, ну любую вкладку, говорю поделиться, и мы видим в клиенте мой рабочий стол с iMain вот теперь я останавливаю все, да, все вернулось в режим аудиовидения. Теперь на сервере трукомфа мы создали тестовую конференцию под названием «Тестирование», в котором, в котором добавили двух участников. Первый участник «тест» – «Тест», это абонент TrueConf родной, и вторая – это виртуальная комната iMind. Теперь мы, я стартую эту комнату, запускаю вот, со всеми участниками, и идем смотрим, что у нас получилось. Вот мы видим входящий вызов от комнаты труконфа на клиент труконфа называю «принять», попадая в конференцию. Вот. И здесь мы видим сразу уже добавленную в конференцию виртуальную комнату iMind. Вот она. И, соответственно, на, на компьютере, на котором запущена непосредственно эта виртуальная комната, мы тоже видим две картинки с виртуальной комнатой iMind и с сервера из виртуальной комнаты TrueConf презентацию теперь мы <coughs> передаем презентацию с э, клиента труком презентацию вот, и видим эту презентацию конференции iMind теперь ее заканчиваем вот она пропадает и делаем наоборот. Пускаем отсюда демонстрацию рабочего стола. Начать демонстрацию. Говорим, вот наша картинка. Поделиться. Вот. И видим эту картинку на клиенте труком Вот она. Да, третья, да. Пожалуйста, да. Это полный экран режим, да? Полный экранный режим. Thank you.